Дорогие друзья, уважаемые подписчики. Недавно наша страна одержала очередную великую победу. Отныне кыпчакский и печенежский языки исчезнут из перечня языков предполагаемого противника. А значит, они не будут рассмотрены на этом канале. Но... Данные о самых последних сверхсекретных коронавирусных спецоперациях США все еще публикуются в газетах, а иностранные агенты безбожно врут о состоянии медицины в стране. Значит, не все терзатели перевелись и рука Запада, протянутая России, может быть не вымыта с мылом в течение как минимум 20 секунд. Именно в это сложное время я решил выпустить третье видео на моем канале. Меня зовут Наиль. Начинаем! Для удобства я разделил сайты, которые я порекомендую, на несколько блоков. Их вы можете видеть сейчас на экране. Функционал этих сайтов зачастую выходит далеко за рамки того, что я расскажу и чтобы прочувствовать их эффект на себе, потребуется некоторое время. Я рекомендую добавить сайты, ссылки которых будут в описании в панель закладок в браузере, или выделить под них отдельный браузер. Однотипные ресурсы можно объединить в папке, чтобы не забивать панель. В первом блоке я собрал те сайты, которые потребуются для постоянного и активного изучения языка. Google Translate сюда не включен, он вне конкуренции по умолчанию. На сайте wordhunt.ru вы можете посмотреть перевод слова, его транскрипцию и употребление в различных ситуациях. Возьмем, к примеру, слово «очередь». Чисто интуитивно оно должно звучать как «куе-уе», но благодаря транскрипции мы понимаем, что правильное произношение – это «кью». Честно говоря, результат далеко не очевидный. Давайте проверим, действительно ли носители проговаривают его именно так. Для этого воспользуемся сайтом yuglish.com. Здесь вы можете увидеть отрезок видео с YouTube, где это слово произносит носитель. Rather than join the queue, it's important we learn. Если вы хотите получить больше примеров письменного контекста, где встречается данное слово, введите его на contextreverso.net. Вы узнаете, как это слово сочетается с другими, а также как его значение меняется от контекста. Для примера использования следующего сайта я скопировал первое предложение, где употребляется слово Q. Сайт to phonetics генерировал мне его подстрочную транскрипцию. К сожалению, данный сайт не показывает транскрипцию для чисел, их нужно будет прописывать буквами, и некоторых слов, их придется искать отдельно. Блок приложения и игры включает сайты, которые в игровой форме позволят вам изучить английский язык. Babadoom – это сайт для запоминания слов методом тыка. Тыкайте в картинку, и если угадываете, вам начисляют баллы. Вариация этой игры несколько и затягивает сайт надолго. Cheek Eraser. Дуалинга тренирует не только запоминание слов, но и построение предложений. Многие разделы сопровождаются грамматической информацией, есть таблица рекордов и достижений. Уроки идут от простого к сложному. Вот пара заданий для примера. A Babadum и Дуалинга включают в себя и множество других языков. К примеру, я учу по ним испанский аспиранта. Впечатление крайне положительное. LinguaLeo – это специализированный под изучение английского сайт, описание всех плюсов которого займет не одно видео. Есть бесплатные и платные функции, и первых более чем достаточно для начинающих. А сейчас я покажу мое любимое упражнение на структуру предложений. I don't need help. It's a really simple story. Сериалы это еще один путь приятного изучения английского. Начнем с London Central. В нем рассказывается история студента Лео, который приехал в Британию по обмену. Лексика крайне легкая, есть подстрочный перевод, приятная игра актеров и интересный сюжет. Минус всего один сезон, который обрывается на самом интересном месте. Come in, George. Нью Хедвей — чуть более взрослый столик и юмора и морали сериал о четырех друзьях, снимающих один дом. Актеры крутые, серии можно смотреть произвольном порядке, так как каждая рассказывает отдельную историю. When can you move in? Next week. This week. Tomorrow. Sure. Welcome to 53 Blackwood Road. Экстра просто самородок в обучении английского, а также еще нескольких европейских языков. Здесь мы услышим историю Гектора, аргентинца, приехавшего в гости к двум подругам. Эмоции немного утрированы, и есть шутки ниже пояса. Серии простые, но забавные. Лайфтайм рассказывает историю молодой журналистки британского канала Apex TV. Вы увидите, как делают новости и что происходит с людьми, работающими на TV за кадром. Серии, какие у предыдущих, достаточно небольшие. Well, uh, away, And everybody else is busy, but I have to have an assistant. Can I do it? Can I be your assistant, Tim? That's an idea. Из мультфильмов я выделил два. Первый ⁇ Мази в Гондоленде. Несмотря на некоторую детскость, у него действительно закрученный сюжет, и что вдвойне ценно, он понятен даже без знания языка. Мази повествует об инопланетянине, который прилетает в королевство Гондоленд в разгар попытки захвата власти вторым лицом государства путем династического брака. Если вам понравились первые шесть сезонов Игры Престолов, рекомендую. I, Muzzy. Big Muzzy. Также я рекомендую плейлист диалогов канала English Sync Это крайне рафинированный, политкорректный и бездушный продукт, у которого есть один очень важный плюс. Диалоги там действительно обучающие и при минимальном знании языка интуитивно понятные. Для развития навыков чтения я регулярно использую два сайта. «Tunnel» — это сборник озвученных английских текстов на самые разные темы. Вот небольшой пример. Бобби woke up because he heard dog. He heard a dog barking outside his window. Bobby woke up when he heard the dog barking. А сайт English by Songs я бы поставил в Палату мер и Весов как идеал по комфортному изучению английского через аудиокниги. Единственный сайт из всех, что я знаю, которые активно используют подстрочную транскрипцию и пословные переводы для аудиокниг. Благодаря этому вы можете слушать, читать и переводить, даже если вы новичок в английском. Дорофи живла в маленьком доме в Канзасе, с дядей Хенриом, М, и Касательно учебников не буду оригинален. Хотите изучить грамматику быстро – работайте по Мерфи. Хотите обстоятельно – по Голицынским. В подготовке к экзаменам вам помогут сайты с Дамгия и IELTS Online. Оба сайта имеют как полные версии пробных тестов, так и блоки отдельных заданий. И завершающий блок – разговорная практика. У многих, наверное, сразу возник вопрос, что здесь делает YouTube-канал. Вообще, я бы включил сюда все каналы Александра Бебриса. Формат его видео очень простой. Он ведет трансляцию, как пишет и переводит предложение. Но это тот самый случай, когда человек на видео преподается такой энергетикой и любовью к своему делу, что хочется переводить вместе с ним. Включите его видео фоном, занимаясь любимым домашним делом, проговаривайте переводы вместе с ним, и ваш английский будет неуклонно расти. Мы живем, we, живем, live, и как будет здесь, верно, here. Получается, we live here, мы живем здесь. Для общения с настоящим англоговорящим собеседником есть множество приложений для языкового обмена. Сам я пользовался спики, поэтому рекомендую его. Не могу сказать лучше оно или хуже, чем другие, но моим требованиям отвечает. Мне попадались только хорошие собеседники. Некоторым ученицам писали чуть менее адекватное. Если вы девушка и поставите на аватар лучшее фото, замучаетесь разбирать сообщения в личке, но практики будут предостаточно. Ресурсы, которые я дал, имеют в себе на порядок больше плюсов и применений, чем раскрыто в данном видео. Исследуйте их в период самоизоляции, сейчас для этого самое время. А если вашему мозгу требуется отдохнуть, рекомендую плейлист канала «Магия реальности» «Top of the Top». Например, меня особенно зацепил ролик о слепом зрении, феномене, который позволяет пролить свет на работу сознания. Вот небольшой отрывок из этого видео. Этот эффект был впервые подробно описан психологом Николасом Хамкре в 1967 году. Он наблюдал за обезьяной, у которой богомерзкие ученые удалили зрительную кору. Как они вот так издеваются над животными? Сначала она выглядела просто как слепая, но при этом была способна передвигаться по комнате с множеством препятствий и даже подбирать с пола небольшие предметы, например, часы. Хамфри писал, оставалось впечатление, что обезьяна не видит в обычном смысле этого слова, что она угадывает, но удачу производит ранее осмысленные действия. Эксперименты с обезьянами не раз повторяли, и они каждый раз показывали один и тот же результат. А потом нашелся и человек. Друзья, Обращаюсь ко всем зрителям моего канала. Вы знаете, какая сейчас ситуация в интернете. Не только в России. В любой стране вы можете случайно нажать на рекламу и заразиться вирусом. Поэтому я объявляю месяц каникул. В апреле вы не должны посещать ресурсы, ссылки на которые находятся в описании. Лучше вообще не пользуйтесь интернетом. Замечу, что несмотря на эти ограничения, у вас должен сохраняться устойчивый и неуклонный рост в английском. Те ресурсы, которые не обеспечат ваш прогресс в английском, пока вы не будете на них заходить, будут удалены из описания. Другим Будет оказана всесторонняя поддержка на этом канале. И повторюсь, нам исключительно важно обеспечить ваш прогресс в английском. Берегите себя. Благодарю за внимание.